Не думайте, что когда энергия низкая, это плохо. Нет и ничего замечательного или особенно правильного у высокой энергии. Энергию можно использовать как разрушительную силу. Именно это делали во все века высокоэнергетичные люди. Мир никогда не страдал от людей с низкой энергией. Более того, они были самыми невинными. Они никогда не становились Гитлерами, Сталинами или Муссолини. Они не разжигали мировых войн. Они не пытались завоевать мир. Они не амбициозны. Они не умеют воевать, не стремятся стать политиками. Низкая энергия не хороша только когда превращается в равнодушие. Пока она положительна, в ней нет ничего плохого. Они высокой и низкая энергии. Различаются точно так, как различаются крик и шепот. Бывают моменты, когда кричание глупо и уместен только шепот. Некоторые люди настроены на волну крика, некоторые настроены на волну шепота.